Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у нас обзор материнской платы B550M Steel Legend от компании SROG, где буковка M означает что это микро ATX версия достаточно популярной нынче полноразмерной платы B550 Steel Legend. Однако несмотря на то что эти две платы от одного вендора и казалось бы отличаются буквально одной буковкой в названии, но общего кроме названия и расцветки на они почти ничего не имеют. Давайте же разбираться, почему и как же так получилось. Начать следует, наверное, систему питания. В Micro версии установлен шестиканальный контроллер UP9505 от UP Somiconductis, который вы часто можете увидеть в питании не материнских плат, а видеокарт. Тут он работает в режиме 4 плюс 2, то бишь 4 реальные фазы на процессор и 2 на System чип, Chip, то бишь на все остальное. Также имеются даблеры UP1911R от той же фирмы, который, как мы понимаем, не просто Раздваивает сигнал от контроллера на 2, а смещает его по фазе. В итоге мы имеем 4 удвоенные фазы на CPU и 2 на все остальное. Правда, даблеры тут необычные. Если в обычной ситуации даблер берет один сигнал, то бишь одну фазу и разделяется смещением на 2, то up 1911 берет сразу 2 фазы и разделяется смещением сразу на 4. В итоге идет экономия числа даблеров. Вместо 4 штук нам хватит лишь двух. Мосфеты же тут стоят от Вишрея, это СИГ-654 на 50 Ампер каждый. Если же взять более старшую версию, то та имеет 6 удвоенных фаз на CPU, плюс 2 на все остальное. Ну и компоненты, w и контроллер уже не от UP, а более качественные от Intersil Renesas. Тут вы спросите, а зачем же они урезали систему питания? Да как так-то? И ответ будет крайне прост. В Micro ATX платах на B550, в сравнении с их полноразмерными аналогами, почти все производители урезали систему питания. Ну за исключением конечно же, а Asus. Да, Asus молодцы, у них урезать уже просто некуда, ибо даже в полноразмерных платах система питания находится где-то на уровне плинтуса. Но об этом, друзья, я расскажу в следующем видео, когда мы будем разбирать рынок 550-х плат. Пока же давайте вернемся к нашему образцу. Если сравнивать данную плату ТСРОКа с аналогами в ее микротейк с весовой категории, то система питания получилась даже в урезанном виде на голову выше, чем у конкурентов. Конечно, назвать ее самой лучшей спорно, но в топ-3 она явно входит. Превосходит она по питанию и топовые платы на предыдущем чипсете B450. 50, так что придраться в плане системы питания к ней крайне сложно Что касается системы охлаждения VRM То радиаторы есть как на левой нижней, так и на верхней части VRM Что для micro ATX плат является, можно сказать, редкостью Радиатор также присутствует на 80-мм М2 разъеме с поддержкой PCI-Express 4.0 А вот второй разъем, который поддержки новой технологии не имеет, оставили без радиатора Но я думаю, что это не критично, ибо сейчас полно как радиаторов отдельно, так и SSD с уже предустановленными радиаторами Ну и многим накопителям радиатор в принципе-то и не нужен Вот как-то так Имеется также M2 для подключения Wi-Fi модуля, хотя, конечно, лучше бы Wi-Fi модуль, даже не самый быстрый, был бы уже встроен заранее в плату. Что касается остальных разъемов, то есть целых две колодки USB 2.0, столько же USB 3.0 для подключения USB разъемов на передней панели, помп-водянок, картридеров и прочего. А вот с колодкой под USB 3.1 для подключения USB Type-C разъема на передней панели корпуса нас, к сожалению, обломали и прокатили. Также имеется 6 разъемов, по жесткие диски и SATA SSD накопители, 4 горизонтальных и также 2 вертикальных. Плюс немалое количество разъемов под вентиляторы, целых 6 штук, что для микро АТХ очень даже хорошо Имеется на борту и 4 колодки для RGB подсветки, 2 адресных на 5 вольт и 2 обычных на 12 есть также два разъема PCI-Express X16 и один из них верхний поддерживает конечно же PCI-Express 4.0 Этим разъемом добавили даже поддержку технологии Crossfire для объединения двух видеокарт от AMD Правда работает Crossfire тут в режиме 16 на 4, а значит де-факто толку от второй видеокарты будет крайне мало Звуковая карта тут установленная, конечно, не топовая, но лучшее, что ставят на micro ATX B550 а именно Realteковская ALC 12.0. Вот как-то так, друзья, вот такая вот компоновка, и к ней придраться на самом деле сложно. Все нужное в целом есть. Но дабы подтвердить слова, сказанные в начале ролика, вот вам сравнение со старшей моделью. У нее, как вы видите, все несколько лучше, но и стоит она, надо понимать, в полтора раза дороже. Но больше всего меня порадовало в этой малышке задняя панель, где в отличие от полноразмерной версии добавили кнопку сброса биоса, что облегчает процесс разгона той же самой оперативной памяти или процессора, ибо не надо лезть под стол и постоянно вытаскивать из платы батарейку, дабы скинуть настройки биоса. Также тут есть HDMI, порт, старичок PC пополам, ну и целых 8 USB разъемов, один из которых USB Type-C. В добавок имеется разъем под сеть с поддержкой скоростей до 2,5 гигабайт, ну и конечно же звуковые разъемы, как же без них. Вот наверное все друзья, что можно сказать про внешнюю часть и наполнение платы, теперь давайте поговорим о практической части, а именно о разгоне памяти и процессора Ryzen 5 3600. И да я знаю что многие скажут зачем же разгонять процессор третьего поколения, но к сожалению или к счастью автор не только в игрушечке играет и ему не нравится когда в сложной задаче частота процессора, а значит его производительность падает скажем с 4250 МГц до 4000, поэтому фиксация частоты на всех ядрах на уровне турбобуста как по мне дело неплохое я знаю что многие это практикуют и плата в целом с этой задачей справилась на ура. Мой 3600 удалось зафиксировать на 4,2 при напряжении 135, ну а растя напряжение выше, можно добиться и 4250. Дальше все упирается уже в температурные пределы самого процессора. Однако, друзья, я обнаружил при разгоне очень странное поведение LLC, то Slow Line Calibration. На первом уровне она должна выравнивать напряжение в разгоне и в простое, делая его плюс-минус одинаковым. Однако плата в нагрузке очень сильно завышала вольтаж. По факту, делая вместо плоского графика, что-то вот такое вот. В то же время на меньших уровнях, втором и третьем и так далее она его наоборот занижала, что собственно и должна была делать. В итоге плоского графика у нас не получается ни на каком из режимов. Нет конечно друзья это не критично не разогнать всегда можно, да я лично сталкиваюсь с этим не впервые, такие проблемы периодически всплывают у разных плат, разных брендов под разные сокеты, но все же неприятно когда что-то работает не так как должно, надеюсь что в будущем с новыми версиями биоса этот момент поправят, ибо все-таки носит сугубо программный характер и в новых прошивках производитель в принципе может ее вполне исправить. В остальном биос платы оказался вполне обычным, никаких существенных отличий от биоса у большинства платы срока ближайших пары лет я лично не заметил, поэтому если вы знакомы с ее биосом, то он не вызовет у вас никаких новых эмоций. Что касается зоны VRM, то даже при работе процессора в стресс-тесте с фиксированной частотой на 4200 МГц, он не перегревался свыше 50 градусов. Я встречал тесты этой малышки с процессорами вплоть до 3900 и 3950, и она выдерживает работу с ними в стоке без существенного перегрева в РМ. Да по 3950x в разгоне я бы ее не советовал, но я думаю что владельцы подобных процессоров найдут деньги на что-то получше, например на полноразмерный аналог. Что же касается разгона памяти, то у моих модулей которые я обычно тестирую, на именно G.Skill Z Neo на чипах Hynix d не было в QL листе совместимости платы, так что никто не гарантировал что они запустятся даже на своей заводской частоте в 3600 МГц однако мне удалось разогнать их до 3800 вполне адекватными таймингами гнать выше ввиду специфики работы шины Infinity Fabric на третьем поколении райзенов я смысла честно говоря не видел хотя я не исключаю что они взяли бы и предельные для себя 4100 мегагерц но уже конечно же с шиной не один к одному а два к одному правда разгон друзья удался на двух модулях 4 модуля разом согласились работать только на заявленной частоте в 3600, что тоже, однако, неплохо, ибо на более высоких частотах действительно на разгон памяти может оказывать влияние топология платы. Здесь топология, как мы понимаем, дейзи, поэтому плата лучше работает с двумя модулями из четырех. Единственный минус, который стоит отметить, это скудный QA-лист материнки, что характерно в этот раз почти всем платам s в том числе и топовым. Могли бы, как по мне, протестировать большее число вариантов памяти с данной платой, да и в принципе со всеми остальными. Почему этого не сделали, непонятно, возможно торопились или что-то еще, но получилось как получилось. Ну а мы, друзья, давайте теперь подведем какие-никакие итоги и выделим как плюсы, так и минусы Начнем, пожалуй, с плюсов Во-первых, добротная система питания Не топовая, конечно, но лучше аналогов и лучше большинства 450 -к. Также оснащение разъемами. На плате есть почти все, что душе угодно. Ну и конечно же цена, куда без нее. Стоит она всего 1,5 тысяч рублей, то есть микро плат лучше, за те же деньги вы просто не найдете. Что касается минусов, то во-первых отмечу неправильно работающий первый уровень LLC Во-вторых малый QVL лист совместимости по памяти, что как по мне ну, достаточно плохо Ну и в-третьих отсутствие колодки для подключения USB Type-C Все-таки количество корпусов с данными разъемами на передней панели неуклонно увеличивается И наличие данного разъема все-таки на плате желательно вот как-то так, друзья. Но пока вы смотрите данное видео, эта плата уже едет к своему новому обладателю в поселок Кес. Я напоминаю вам, что ее мы разыграли недавно на канале. Но ну, а если вы хотите прикупить себе плату на B550, то в описании под роликом я оставлю ссылки на 5 отличных, по моему мнению, вариантов на текущий момент. Более же подробно о них я расскажу в своем следующем видео, как и обещал. Все ссылки будут в крупном отечественном магазине CityLink, который имеет филиалы в большинстве городов нашей необъятной страны. Там достаточно низкие цены, хорошая ассортимент плюс ребята следят за наличием товара на складе, то есть ситуации, когда что-то есть в интернет-магазине, но этого нету на складе, тут бывает достаточно редко, так что загляните, если что-то вам понравится, то смело приобретайте. Но у меня на этом все, друзья, жмите лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокол, чтобы не пропустить новые выходящие видео, всем еще раз спасибо и до новых встреч.